Здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим самое простое печенье из банана и овсяных хлопьев. Не забывайте подписываться на мой канал и следить за обновлениями. Для того, чтобы приготовить печенье, нам понадобится 3 банана среднего размера и 200 граммов хлопья. Нужно нам будет зерновые, но если у вас есть крупные зерновые, тогда в блендере их перебить. и 100 граммов сахара. Приступим к для начала нам нужно будет размять бананы вилочкой или перебить в блендере в Перебиваем в кашицу. Когда банан уже разбился, он стал жидким, добавляем весь сахар и снова перебиваем. Буквально минутку, уже полминуты. можно. Выливаем нашу смесь с большой емкостью. Рецепт настолько простой, что даже удивительно. Неужели может быть такое простое печенье? И засыпаем наши хлопья. Засыпаем. Все хорошо перемешиваем. После того, как мы перемешали, нужно дать постоять нашему тесту минут 10, чтобы хлопья... У меня бананы слегка слегка размягчили. Наше тесто постояло, и будем формировать печеньки. Слегка смажем лист пергаментом подсолнечным маслом. Будем формировать. Печенье. Наши печеньки почти готовы. Мы отправляем их в духовку Тут на среднем огне до полной готовности. Наше печенье готово. Пробыло оно в духовке где-то минут 10. В это печенье также можно добавлять любые орехи, любые сухофрукты. Можно добавлять больше сахара. Можно вообще сахар не ложить, если вы предпочитаете более диетическую. То есть совсем диетический продукт. Вы можете сахар совсем не ложить. Сверху, к примеру, просто поливать это печенье медом. Сложа. то есть экспериментируйте всегда не бойтесь ничего приятного аппетита не забывайте подписываться на мой канал